Я приветствую вас на своем канале Караторка. Сегодня тема у нас э, будет звучать так. К чему приснился ваш сон? Да? Сегодня у нас будет. Э, давайте 7 вариантов, да. И мы будем вытягивать по одной карте. Соответственно, примерное направление, да, с чем это. Этот сон а, приснился вам, да, я буду называть и описывать именно по одной карте. Хорошо, давайте приступим. Первый сон к чему приснился. Второй сон. Ничего страшного. И седьмой вариант. Так. Загадывайте свой вариант. Хорошенько подумайте о том, что вам приснилось, да, какие-то... Какие-то символы, да, или ассоциации, те чувства, которые вас посетили после а, пробуждения, да. С какими ощущениями вы проснулись от этого сна, а, сосредоточьтесь и выберите вариант. Хорошо, давайте начнем, пока что с первого варианта. Единички вас приветствую. Какой сон вам приснился сегодня? Вестник огня, да? Угу. Знаете, у меня от этой карты складывается ощущение какой-то... Какой-то энергии, да? Какой-то... Возможно, кто-то чувствует борьбу, да? Какая-то раздосадованность, это сна, который вас посетил, смешанные чувства да, после него, и на карта тут говорит о том, что ваши опасения... В реальности они не воплотятся. Допустим, если у вас посетил сон негативного да, характера, то эта карта говорит о том, что в, в реальной сфере жизни вашей да, этот сон он не проявится. То есть нет причин для опасения ну, в этом случае. Соответственно, если это просто какой-то сюрреализм да, у вас был, то карта говорит о том что нужно немножко остановиться задуматься да, туда ли я иду к тому ли я результату да, пришел пришла которого желала и что на подсознательном уровне да вы вы подмечаете какие-то нюансы какие-то детали да но предпочитаете не обращать на них внимания. и карта говорит о том что Нужно, нужно обращать на это внимание. И делать определенные выводы, да? Вот какая-то такая характеристика по этому сну. Еще, кстати говоря, есть такое ощущение, что это к дороге сон, к какому-то новому событию или к какому-то новому росту, да, к какому-то. Чему-то, в общем, необычному, да, что-то такое, либо новости вы получите в скором времени, да, либо какие-то гости приедут к вам, да, в ближайшем будущем, да, либо вы сами куда-то будете планировать, да, поездку, как-то так, но если это опять же мы говорим о негативной стороне, да, кому приснился там кошмар, я не знаю, что-то в таком духе, то нет э, поводов для беспокойства. Это просто знак того, что нужно что-то менять. Вот. Или эти перемены, э, они не из, э, как бы это сказать... Эти перемены придут в вашу жизнь, даже если вы этого не захотите или не хотите, да, или вы не, ну, просто об этом не думаете. Все, как бы, пойдет, то есть это неизбежно, вот, да, неизбежно. Перемены, они грядут в вашу жизнь, так что вот такой вот у нас был первый вариант, давайте... Второй вариант, что приснилось вам и к чему это отцом, королева огня, угу. чувствуется некое беспокойство за семью, да, за, за чувственную сторону да, вашей натуры, если мы говорим о отношениях, да за которого вы переживаете это не обязательно это отношения касающиеся непосредственно вас может это касаться вашего близкого человека, да, кого-то из семьи там, то вот это, вот это беспокойство ваше нескончаемое оно проецируется на ваши сны и эта карта говорит о том что вы как мать-хранительница что ли как вот Защитник, да? Ä, прав от несправедливости. И вот в таком духе что-то... Вот такое у меня идет от этой карты. И... Я бы описала ваш сон. Что... У вас есть ресурсы для решения этих каких-то да, нюансов, проблем, касающихся ваших каких-то наблюдений да, непосредственно за объектом? которого вы беспокоитесь, да, я не, я не знаю, это сын, еще кто-то может быть, ну, друг, может быть, родственник, там, старший, младший, неважно, женщина, это и мужчина. Прям чувствуется конкретно вот энергия защиты от вас. Но карта предупреждает вас, что вам нужно во сне расслабляться, да, а вы как-то.. Э в какой-то активной защите находитесь, интересов до да, близких, что э, вот, растрачиваете, да, вот эту энергию, да, когда устанавлив... когда ваши, когда вы должны восстанавливаться во сне, да, вы на ментальном уровне пытаетесь да, эти проблемы решить, и это сводится к тому, что во время пробуждения, да, и вообще, в принципе, в обычной жизни у вас может быть недостаток энергии элементарной. Поэтому карта советует вам заняться какой-то духовной практикой, практикой а, проработки вот, а, своих собственных границ. Да. А, может быть, для некоторых проиграется, что на вас нападают, и вы это чувствуете. Как-то вот это вот у меня идет от этой карты. Угу. Есть какая-то темная вуаль. Прямо чувствуется она. Вокруг вот даже по этой карте, если заметите, фиолетовая такая дымка. И это... Ваша энергия, которая просто-напросто растворяется в пространстве, да, в эфире, вам эту энергию нужно придержать в себе самой или в самом, поэтому поделайте какие-то духовные практики, связанные с релаксом, с расслаблением, да, где не нужно ни о чем думать, нужно просто наполняться, да, и интегрировать вот эту вот вашу энергию, да, в нужное русло, а не просто, как бы, в воздух ее отпускать. Вот такая вот у меня характеристика по вашему сну. Спасибо вам, двоечки. Давайте перейдем к третьему варианту. Третий вариант я вас приветствую. Что вам приснилось, с чем ваш сон связан? Ну, тут у нас выпали влюбленные. Сон ваш хороший и предзна... предназн- предназ... м... минует... предзнаменует... а вот предзнаменует положительные энергии, да, в... в вашу жизнь, скажем так, да. Если даже вам приснился какой-то сон, который оставил вас в каких-то двойственных ощущениях, это все равно сон говорит о том, что жизнь ваша, да, она будет или уже наполнена благостными энергиями, что, как и вот в первом варианте, да, нет никаких а, поводов для беспокойства, а, что все ваши проблемы, они закончатся благополучно для вас, да, со сходом а, в вашу сторону, а, что то чувство опасности и какого-то риска, да, животного, возможно, местами страха, оно, ну, беспочвенно, потому что не нужно терзать себя, да, изнутри, нужно просто следовать пути меньшего сопротивления, и тогда, как бы, вся вселенная будет для вас защитником и ваш близкий круг. Вот такая у меня характеристика по третьей карте, спасибо вам, тройки, давайте посмотрим четвертый вариант. Что вам приснилось? А, ну, тут <смех> сразу могу сказать. Есть некое обращение от вашего рода, да, какое-то послание. Возможно, у вас вызывает, приходит, вернее, к вам чувство, даже в реальной жизни, да, возможно, даже вам снятся пустыни местами сны, или вот вы не помните, о чем это ваши сны, да, или какая-то тревожность после пробуждения. Но тут говорят вам предки, да, пытаются вам напомнить о себе о том, что вы отрезаны сейчас на данный момент от вашей родовой ветки, и вам нужно ее установить можете сделать там, если вы общаетесь со своими родственниками, то через них можете восстановить эту ветку, да. Какие бы там у вас не были отношения, да, просто элементарно там, не знаю, съездить в гости. Если у вас совсем плохие отношения, да, с родственниками, то или вы живете там на достаточном отдалении от них, то когда вы садитесь, допустим, за стол, чтобы принять пищу, вам вы можете просто-напросто про себя, да, как-то обратиться к родовой ветке вашей, с просьбой о не то чтобы помощи, да, какой-то благодарности да, вот чувство, вот, что вы помните, что вы знаете, чтобы ваши предки а, осознали, вот что вы, несмотря ни на что, вы а, никогда не забудете своих корней. Да. Если у вас есть такая возможность, то я бы посоветовала вам обратиться, не знаю, к старшим, да, какой-то провести ритуал для почитания своих предков или сделать это самостоятельно если вы знаете как у вас заведено да в культуре у вас в семье и так далее и как только вы это этот вопрос решите все ваши сферы жизни они поднимутся и если допустим вы чувствуете некую незащищенность да то После непосредственного обряда, да, почтения предков у вас э, эта защита, она станет многослойной, и она будет образовываться, э, накладываться, да, и даже если у вас в принципе хорошая э, связь с предками, не стоит забывать, что ее нужно обновлять периодически, да, хотя бы элементарно там на какой-то большой праздник ваш, да можете дать дары, да, ритуальные, и как бы таким образом запечатлеть вот это вот уважение ваше к вашей родовой ветке. Это не важно, какие бы у вас отношения непосредственно с вашими живыми родственниками, да, непосредственно даже с прямыми, да, вот там, родителями, да, или братьями-сестрами, тут именно у вас просят предки усопшие на почтение потому что как вы знаете предки черпают силу из памяти о них самих то есть а память она должна быть в молодом поколении соответственно вам либо нужно заняться своим древом жизни, да, вот родословность своей, там, познать, познавать, по, по, ну, как-то вот с этим связано все. И тогда вот сила рода, она даст вам все ресурсы для вашего развития, дальнейшего. Какое-то такое, напутствие у меня для четвертого варианта. Спасибо вам. Давайте перейдем к пятому. Пятый вариант. Я вас приветствую, что у вас ага, звезда. Вот звезда. Ну, тут а, сразу могу сказать, а, что некоторые из тех людей, кто выбрал этот вариант, а, достаточно близко или тесно связаны с а, эфиром, да. Ну, что я подразумеваю под этим словом, так это по ту сторону, да, потусторонними силами. А, у вас есть дар и даже если вы его не а, ну как-то не оттачиваете да не пытаетесь а, разобраться что за этими силами стоит у вас как бы все равно эта связь присутствует и многие из вас просто-напросто ну, кто более продвинутый а, так, я извиняюсь, немножко прервалась по поводу звезды, да, что я тут говорила. Да, вот это люди с эзотерическими способностями, да, меня сейчас посетили, и я хотела, да, сказать о том, что у вас какие-то такие сны интересные, постоянно посещают где вы, возможно, путешествуете, да, через миры, через галактики, там, и другие параллельные реальности, проживаете жизнь непосредственно в каких-то других своих, да, проекциях, то есть вы можете отличаться, там, от, от себя в этой реальности, и при этом со, с полным осознанием, да, жить в другой реальности, то есть у вас нет такого, что вы... Живете обычной жизнью просто, да, легли спать, и у вас там перезагрузилась ваша, да, операционная система, встали и пошли, да, и, и, и изредка, да, когда вас посещают какие-то, да, образы, да, связанные с какими-то опасными ситуациями, там, предупреждениями, ну, и так далее, да, у вас непосредственно... Дар заточен именно на путешествия, и вы этим даром пользуетесь. Даже если вы еще не, а, не продвинулись в этом, то в любом случае рано или поздно вы это сделаете. Хотите вы этого, не хотите. Это, как бы, мы спим все каждый день, поэтому каждый день, каждые сутки. Да? Соответственно, тут как бы невозможно этот дар ну, не отточить до какого-то минимального, но все-таки уровня. Ну что я могу сказать? Если вы практик, да, то ваш сон предвещает только положительные энергии в том плане, что если вы делали какие-то ритуалы, там, оставили какие-то защиты, то все это работает. И поводов, опять же, для беспокойства нет у вас. Если вы только-только начинаете свой путь в эзотерике, да, в этом во всем новом для вас, то не пугайтесь, к этому нужно привыкнуть, и в скором времени вы научитесь пользоваться вашим даром, вашими силами, не только там во благо себя и своих близких, но, возможно, да, в дальнейшем сможете помогать остальным другим людям. Вот такой вот у меня пятый вариант. Хорошо, спасибо вам, пятерки. Давайте перейдем к шестой карте. Шестой вариант, я вас приветствую, что у вас сон означал. Девятка воздухов. Угу. Ну, тут сразу могу сказать, э -э, какие-то пустые хлопоты вас ожидают, возможно, в ближайшем будущем. Э -э, у вас э -э, будут некоторые сложности, связанные с какими-то финансовыми вопросами или вопросами, связанными с документами. То есть вам придется побегать для, для того, чтобы достичь какого-то результата. И тут карта говорят, не стоит делать поспешных выводов, да. Даже если в одном источнике тебе говорят о том, что нужно пойти определенным образом, лучше перепроверить там 10 раз, да, прежде чем сделать шаг. Потому что все это может нечаянно сказанных раз для человека, для вас обернуться, ну, прямо копошением, я бы выразился так у муравейники, да, вот по этим норкам вы, то есть из одного кабинета в другой будете бегать, и просто-напросто, э, как, как белка в колесе крутится, да, у вас не останется времени, просто на передышку элементарную. Возможно, многие из вас захотят просто все взять и бросить, и сказать, а, пусть оно идет как идет, и, и не важно уже. Нет, тут нужен скрупулезный подход к делу, и карты вам об этом говорят. Да, вот так вот я бы описала Хорошо, спасибо вам Шестерочки, давайте перейдем к седьмому варианту Седьмой сон Тройка земли угу. Ну, тут а, сон ваш Признаменует какие-то какие-то новшества, да, в вашей жизни, то есть, возможно, вы решите поменять что-то во внешности, или решите поменять место работы, или откроете для себя какое-то новое занятие, в котором вам будет интересно развиваться, но, опять же, у вас тут вопрос упирается в то, что вам тяжело будет это все на первых порах скомпоновывать, да, то есть вам придется учиться, свои силы перераспределять между всеми вашими занятиями. И таким образом первое время может быть сложновато. Да? Если вас посещает какой-то... Посетил какой-то сон, связанный как вам кажется, со знаками да, определенного характера, знаки опасности какой-то там или беды предстоящей, не стоит слишком сильно на этом внимание акцентировать и это просто-напросто ваше вот беспокойство ваш от вашего бессилия от усталости некой да? после загруженного дня ваше воображение начинает с вами так играть и слишком не загоняйтесь какими-то такими вещами да это все не будет э, толком проецироваться ну, в негативном формате, да, разве что только э, вы запутаетесь и устанете, да, и перестанете э, справляться с вашим выбришенным графиком. Если, допустим, у вас э, образ жизни достаточно спокойный, да, то карта тут говорит о том, что вам нужно, опять же, найти какое-то новое начало для себя пересмотреть какие-то ваши устаревшие догмы и идти с головы в новое. Но опять же, <связ Mozart> правильно распределяя свои ресурсы между всеми этими вещами. Вот такой у нас был сегодня расклад. Спасибо вам, семерки. У кого что проигралось, можете оставить ваш комментарий внизу под видео. Я буду с благодарностью читать все это. и Встретимся в новом видео. Всем пока-пока.